Печенье из цельнозерновой мюки отличный перекус, также оно хорошо подходит для завтрака, в нем нет сахара, но сладость придает изюм, а кардамон добавляет невероятный аромат, давайте приготовим. Готовится печенье очень легко и просто, а получается целый противень ароматной и вкусной выпечки, следуйте рецептуре и результат вас порадует. Досмотришим видео и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте необходимые ингредиенты. В чаше смешайте сыпучие ингредиенты. В отдельной чаше взбейте вилкой яйца. Добавьте взбитые яйца в чашу с сухими ингредиентами. Перемешайте. Жду ваших лайков и комментариев. Добавьте изюм и мягкое масло. Замесите мягкое но плотное тесто, заверните в пакет и уберите в холодильник на 30 минут. Возьмите противень и застелите пекарской бумагой, по истечении времени достаньте тесто из холодильника, отщипывайте кусочек теста, и катайте шарик размером чуть больше грецкого ореха, придавите ладонью, выложите на противень, повторно придавите вилкой. Таким образом, формируя узор, подготовленное печенье поставьте выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 15-17 минут, учитывайте особенности своей духовки. Готовое печенье достаньте из духовки. Печенье переложите, его можно подать как слегка теплым, так и полностью охлажденным. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Вот из чего готовим блюдо. Мюка цельнозерновая 250 грамм. изум 3050 50 грамм. Масло сливочное 125 грамм. Кардамон 1 грамм, молотый. Разрыхлитель для теста 2 чайных ложки. Яйца 2 штуки. Количество порций 3-4. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии. Ставьте лайк или дизлайк. Всем добра, заходите еще.